Ч там газуешь? Я тоже так умею Вадим на старте, все на старте, все поехали И будем сейчас балансировать Мафиезники Ну да Я встал на лед, когда пропускал Патриот Машина дурацкая идет. Я пропущу, естественно. А вот здесь непонятно, кстати, где лучше ехать: посерединке или блин вот канавки сбоку что В канавке иногда хотя бы песочки есть. Разгоняться не ставить о, он, он порыкивает там. Я тебя настигаю! Это было неприятно сейчас, да. Кстати, сюда поменьше там. А Вадим-то вообще в первый раз выезжает, ему так. Не очень комфортно сейчас, вероятненько. А Полужи тоже, кстати, непонятно как. Вот или на. Поэтому мы едем в. Там есть асфальт, Класс! о, асфальт, привет! Да езжай тоже, езжай. Чок, убрали. Я случайно. Ну делая машинка, ну ты нам мешаешь. Гаражный движ. Где была такая хуйня? Все это вдруг все четко. Завидуешь просто. Ну а чё, чё? Чё вас так много-то приспичило, Здорово! у сезон 3 я-то! <связь> Эй! Не прыгай там! Привет! <связь> Нормально! Это называется эндуро Вчера уже там узвестел Наверняка <реклама> <реклама> Ну, реакция прохожих максимально дружелюбная Верчение пальцев у и все такое Так, Вадим разведывает мне тут янки в лужах Звезды в лужах делить с собой Я бы в лужах делить с тобой yeah. Я, кстати, надел вдаласку, ковку, ну, блин, которая в капюшенном Корку с подстежкой. И, блин, зачем мне это сделал? Такая жарища, жесть О, привет, парень на логанях. шумоизоляция получше и слышимость от этого такая себе кстати вадим спасибо что разведуешь это все но будь чуть-чуть быстрее здрасте читаете до хаоса не так рано приехали как обычно будто бы я знал сколько они обычно приезжают но да ладно Просто уже как бы сделать вечер, они так подтягиваются. Ну зачем, зачем? О, почти. Так, вот тут. О! Я ж колодки сзади поменял, а тормоза задние не прокачал, но прокачал передние. Ну как? Толкатели не подвел. О, -о, -о На четырех цилиндрах ты что-то поинтереснее едешь, братишка. Да. Я уже думал, Серега в кафе типа и такое. А как же это? Шашечки там по канонам? Как винт усил. 800 метров до гаража. Ё-моё. Это по льду вычапывать так. Займи место. Для тех, кто в колоннах не ездил, небольшой ликбес О, спасибо тебе, человек, на ки... так закладывает, типа не скользит, да, блин? Ну давай, прострели, Серега. Группа на прогулке в роли мамы отки софикол. И ясельная группа номер один. Детский садик мотоциклеонов. Отсекайте, Сергей, отсекайте. Вот не едем, -мо, реально сейчас по пути на работу. А тут обычно всегда ДТП происходит он влево. Чустенько. А там у меня в в первый раз. Зеленый успеем. Там зеленая какая-то машина. Непонятная. Какая-то зеленая машина с аппартами. Наверное, красивая. Такой соблазн, как в ГТА тормоза зажать, и, чтобы на месте мотоцикл крутился, ну ладно, я так не буду делать. Сынку cool.